пока еще соберут. Уже в эфире, да? Угу. угу. Ну, в любом случае, здравствуйте, друзья, даже если вы еще не собрались человек, поэтому mm -hmm. можно помещать. У нас сегодня разговор о этом проекте, который я вам хочу, предлагаю. Уже не хочу, а уже предлагаю. Институт за 100 дней. Институт живописи за 100 дней. И я рад за себя и за вас, что вам этот проект понравился. У нас уже около 60 человек в нашем институте и так получается, что, наверное, будет человек 100 в итоге а это уже, в общем-то, целый институт единственная проблема для тех, кто купил у пиратов я потом назову их адреса электронные, чтобы вы знали у кого не надо покупать, поскольку если вы купили у пиратов то вы не можете получать обратную связь, которая будет регулярно в течение этого всего курса. Он будет состоять из целых 100 уроков. Первые 10 уроков это фактически для тех, кто боялся масляной живописи. И я, им предла я как бы вам предлагаю перестать бояться. Показал палитру, и все, все картины пишутся с палитрой перед вами и палитра и картина и как я проговаривал что там задачи которые невозможно не выполнить и так оно и получилось уже больше 20 картин в альбомах представлены я так понимаю что это еще не все представлены поскольку не все представлены в группе вконтакте в закрытой группе вот и опять же вот в закрытую группу вы сможете попасть, только предъявив, так сказать, чек о покупке именно у, у нас, вот, допустим, у Сашеньки, да, или у Карины на сайте. Вот, поэтому все, кто купил у нас, все будут в закрытой группе, и мы там будем, как в обычной институтской среде, будем друг друга, так сказать, морально поддерживать, и даже где-то, ну, часто среда учит, вот, в институтах есть такое понятие, особенно в институтах живописи, что среда учит. Действительно, когда ты подсматриваешь у того, кто получше работает, тебе некоторые вещи становятся понятней. Ну, а тем более, что у нас развернуты видеоуроки. Вот. И действительно, все 20 картин, которые прислали, все, все благополучные. Ни одной ну такой уже, чтобы чтоб человек но явно ничего не понял. Писал и ничего не понял. Все достаточно благополучные. Есть просто шикарные работы. Я даже не понимаю, зачем им понадобилось с нуля начинать. А есть чуть, чуть коряненькие, но это уже картина. Все наши картины в этом институте, все наши задачи, студии, они будут студиями, но они все будут сориентированы на то, чтобы в итоге их можно было бы Продать, или выгодно подарить кому-то. То есть этот момент мы будем учитывать, поскольку не только чтобы вы не только тратили свои средства, но и могли их поддерживать себя для учебы в нашем институте. Первое, вы уже знаете, что это первые 10 уроков это как бы самые простые задачи. Следом пойдут. Посложнее. Это будут копии старых мастеров. Но не настолько старых, что когда уже эти картины, даже если мы скопируем, или фрагменты картин скопируем, они просто не будут иметь никакой реализации, потому что они очень неактуальны. Это будут картины. Ну и тем более, что раньше практически пейзажи не писали, а у нас все-таки акцент на пейзаж. Хотя у нас будут и портреты, и фигуры, и композиции. Вот. Но акцент у нас все-таки на пейзаж, поскольку это самая, самая распространенная тема. И что я хотел в связи с этим сказать? Сейчас, сейчас, сейчас. А, и это будут копии старых мастеров. Ну, не настолько старых, это границы 19 века, вернее, 20 века, 19 начало 20 -го. И там очень. Но у них еще дух старой школы у этих художников. Если современные художники уже вытворяют практически все, что хотят, без всяких, так сказать, правил играют часто, и мы и их будем тоже рассматривать, то те мастера еще сохраняют присутствие этого классического подхода. вот и это будет целая серия задач, копирования. Копирование всегда в институтах было, и, и в этом нет ничего зазорного и предубедить. Единственное, что у нас не будет, показ работы с натурой. То есть то, что в, институт, в институтах чему учат. Но надо сказать, что в наше время художники пишут в основном с фотоматериала, поэтому научиться умно, грамотно работать с фотоматериала, это будет наша как бы первичная задача. А уже как. Курсы повышения квалификации, мы ну, затем работу с натуры, когда кто из вас сможет приезжать, будем здесь работать уже с натуры, делать с натуры пейзаж, постановки, натюрмортные, портретные, но это чуть на потом. Ближайшая задача будет копирование старых мастеров. Может быть их будет 10, может быть их будет 15-20. То есть я, я еще как бы вот формирую этот пакет, потом мы будем работать, копировать уже работы современных художников, у которых большое разнообразие языков живописи. Эти языки, работая, копируя эти языки вместе со мной, вы может, сможете выбрать для себя тот язык, который вам понравился, который вам ближе, понятнее, легче, доступнее, вот и сможете, так сказать, уже немножко сориентироваться на потом. А следующая задача – это будут серия работ, работа с аналогиями. Самая простая работа с аналогиями – это, вот, допустим, нашли красивый портрет, ну современного или несовременного художника, нашли красивую идею портрета ставим э, освещаем так же как э, как у этого художника освещаем ну понятно что другая одежда другой может быть даже фон ну скажем темный только другой и в итоге э, делаем аналогичную работу понятно что она, сходство этих работ будет э, э, ну, поч она почти невозможно это сходство то есть это будут разные работы. Вы будете брать живого человека, он все равно обладает другими, другими рельефами на лице, и волосами другими, и одеждой другой. Но это будет аналогия. То же самое будет аналогией с пейзажем, с натюрмортом. Ну, прежде всего, конечно, с пейзажем. В частности, для того, чтобы выйти на натуру и писать, допустим, пейзаж с натуры, нужно сначала провести как бы некую арт-подготовку. То есть, вот, допустим, художники в вашем районе, вот, где вы живете, они пишут ваш, вашу местность, и вы, прежде чем выйти, вот вы знаете, что там вот часто пишут, стоят, должны были бы, например, может быть, даже скопировать сначала одну из работ, а потом уже идти на пленер и делать подобную работу с натурой. Похожую работу. Понятно, что она будет... Другое состояние солнца, другое состояние времени года да, и так далее. То есть будем умненько развивать, углублять наши знания и возможности. И, конечно, все работы будут устремлены к тому, чтобы в случае возможной продажи она имела, имела эти причины для продажи. Так, это я обрисовал вам концепцию института. А, и будем будут курсовые задачи то есть но ну, это наверное уже где-то условно к третьему курсу уже будем делать какие-то самостоятельные вещи скажем выбрать художника сделать копию самостоятельно без видеоурока. я буду все, все это комментировать все время то есть я буду постоянно с вами на связи и чем больше будет работ чем интенсивнее будет ваша работа тем чаще я буду выходить в эфир и обсуждать ваши работы вот, и вот уже 20 работ есть. Я думаю, что еще немного, там еще дня 3-4, можно будет поговорить на эту тему. С теми, кто находится в закрытой группе ВКонтакте. Те, кто э, находится за рубежом и знать, не знает про Контакт, или убедительно вас прошу, зарегистрироваться в ВКонтакте э, и э, зайти в эту группу. Это у нас все. Ты наверное, под... адрес да, а, да? <с> <с> этой группы. Вот. И, и еще. Там вы закидываете свои работы на стену. Надо все-таки закидывать в альбом Там выстроенные альбомы, в которые надо закинуть ну, конкретная работа и там ряд исполнений на эту тему. То есть... Там, допустим, виноград, и вот весь, все с виноградом в одном альбоме, все с, там, с пейзажем в одном альбоме. Вот. Постарайтесь эту работу все-таки выполнять, если уже как крайний какой-то случай, когда, ну, ну, может быть, там Украина, там заблокирован контакт, может быть, для украинцев будет какая-то поблажка через какие-то другие ресурсы будем общаться. но... Все-таки, все, кто не заблокирован, я бы настоятельно вас приглашаю зарегистрироваться. Ну, это как, в конце концов, институт на, на чем-то настаивает. Вот. А, что касается пиратов. Вот мне тут э, черкнули их адреса. И сейчас я вам их произнесу. Сахаровигр.ком у них два домена, да, ты говоришь? Да, да. Второй домен Игорь Сахаров 2ф.нет. И два подчеркивают. А, или что? Сусор. Нет, просто да. Игорь нет. Вот, они прыгают с одного на другой и дурят вашего брата. Но за самое главное, что дурят, конечно, нас, которые э, все-таки исполняют эту работу. Это затратная работа, вот. и я надеюсь, что вы покинете, прекратите общение с ними, и мы сможем более эффективно работать и я, ну и, и вы. Вот, что я еще... Продиктовать наши официальные ресурсы. А, ну официальные, самое главное, официальные... А, у них еще есть там где-то... Прямо диктовать все, да? Ну, самый главный сейчас, сейчас. сайт Инстаграм. Официальный сайт Это Сахаров Игорь Там э, наша менеджер Карина. Вот она сейчас здесь сидит. Не хочет быть да, показаться. Так, Ватсап дочь Александра и телефон плюс семь девятьсот восемьдесят пять, шестьсот шестьдесят три, сорок два, три. Вот дочь Александра моя. Холесенькая. Все uh, Да, <laughs> тоже стесняется. <laughs> uh, WhatsApp. А, это уже менеджер Карина. WhatsApp Плюс 7 915 342 98 98. В Инстаграме у нас наш ресурс Сахаров, uh, подчеркив... нижняя подчеркивание. Uh, school, school, school, school, school, school, yeah. да? Я вообще, конечно, слабака. Вот, и. А вот это вот что? Вот это. Вот. А это Инстаграм Карины. Ну, его можно не а зачитывать. Инстаграм сейчас... Карины. Ну, сейчас вот. И Карина тоже ведет трансляцию на, на свой инстаграм, так что. Вот. Да. Ну, получается, что я. Там еще что-то было написано. Нет, все А. Да? Угу. Да? Ну, можно проговорить о том, что уже были прецеденты покупок? Да, купок. уже несколько человек купили у них и говорят, куда нам теперь? Никуда. Никуда. Просто это не наша вина совсем, как вы сами понимаете, наоборот. Это...